Республика Татарстан активно работает со школьниками. В рамках проекта «Кадровый резерв» в школе номер 179 состоялось образовательное мероприятие. Какое испытание ждало шестиклассников, ты узнаешь в следующем сюжете. 29 января в школе номер 179 прошло образовательное мероприятие «Татарстан. Территория возможностей». Цель проведения – формирование гражданского самосознания у школьников Республики Татарстан. Мероприятие направлено на то, чтобы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 и многие другие. Артем Тупичкин, Леонард Влетяров, Универньюз. Елабужский институт Казанского федерального университета посетили представители Генерального консульства Исламской Республики Иран. Чем закончился визит, расскажет Олег Кашин.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 100%. Тогда, конечно, было очень хорошо. Спасибо, большое.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 Врач Национального медицинского исследовательского центра города Санкт-Петербург провел мастер-класс для казанских докторов. Как проходил мастер-класс и чему на нем научились татарстанские специалисты, вы узнаете в следующем сюжете. В университетской клинике Казанского федерального университета начал свою работу мастер-класс методики эндоскопической диссекции в подслизистом слое. Мастер-класс представляет собой медицинские операции. Они проводятся у пациентов с диагностированными злокачественными подслизистыми образованиями желудка и пищевода. Мастер-класс посвящен эндоскопической хирургии. Достаточно ну, такое современное направление работы. сейчас. Если раньше эндоскопия в общем-то, ограничивалась осмотром, это гастроскопия, это полоноскопия, бронхоскопия. Сейчас сделан огромный шаг вперед и возможно удалять опухоли не только маленькие там полипы, как раньше делали, но большие мы уже выходим за пределы органов при помощи этих методик. Мастер-класс Олега Ткаченко позволит казанским врачам не только перенять опыт иногородних специалистов, но и поучаствовать в операциях самостоятельно. Татарстанские клиники способны диагностировать заболевания, однако до операции дело доходит не всегда. Что касается а диагностическая эндоскопия, она широко развита и практически есть в любом лечебном учреждении. Что касается оперативной эндоскопии, то в нашем учреждении количество оперативных вмешательств, которые мы делаем в соотношении, составляет порядка 60%. И действительно крупные лечебные учреждения должны быть настроены на выполнение серьезных, больших тематических задач, в большей степени на оперативную деятельность, нежели на диагностику. Хирургическое лечение выполняется с использованием эндоскопического и ультразвукового оборудования. Также для участников мастер-класса из операционной велась онлайн-трансляция в конференц-зал университетской клиники. Артем Тупичкин, Адалия Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Первый общегородской день студента отметили в Елабге. О массовых гуляниях, народных забавах и о том, как отдыхали студенты, расскажет Олег Кашин. Елабужский институт Казанского федерального университета отметил Татьянин день. Этот праздник является профессиональным для всех студентов нашей страны, ведь именно 25 января признано днем студента. Студенты Елабужского института на празднике были не одни. Вместе с ними на главную площадь города вышли все студенты Елабуги. Соблюдая традиции, на площади развернулись народные игры и забавы, в которых принимали участие не только студенты, но и директора пяти учебных заведений города. Очень вас люблю, люблю Елабужский институт и безмерно горжусь, что когда-то стала его студенткой, потом выпускницей. Сейчас с любовью работаю и служу своему родному вузу. С праздником, дорогие друзья! На общегородском празднике не забыли и про студенток Татьяну. В этот день подарками чествовали именинец, которые отличились инициативностью, упорством и лидерскими качествами. Uh, недавно мы закрыли сессию, и я поняла, что студенчество, помимо учебы, экзаменов, это еще и веселье, это еще и народ, праздники и всегда хорошая компания. Первый общегородской день российского студенчества в Елабуге завершился танцевальным флешмобом. Олег Ашин, Ильша Ахмадеев, Денис Сипаев, Файдар Салихов, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!